Приветствую вас, друзья, на канале Index Rate. Анализ рынка на сегодня, одиннадцатое мая две года. Сегодня мы с вами традиционно разберем рынок посмотрим на основную криптовалюту разберем также индексные и фундаментальные показатели по рынку и посмотрим некоторые альткоины, которые просили посмотреть наши подписчики в прицеле моего внимания сегодня будет криптовалюта DYDX, dx band и flow поэтому если вы еще не подписаны на данный канал то обязательно подпишитесь оставьте лайки оставляйте комментарии нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео и обязательно подпишитесь на телеграм-канал телеграм чат ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии а также на на главной страничке youtube канала с правой стороны есть ссылочка на страничку trading view здесь выходят обзоры по отдельным альткоинам и по главной криптовалюте в видеоформате тоже рекомендую обязательно подписаться ну а мы с вами давайте начнем традиционно перейдем в раздел индексы на сайте indexraid.online и посмотрим на индикатор страха и жадности на рынке по-прежнему сейчас доминирует экстремальный страх можно сказать ужас, чуть-чуть приросли. Вчера индикатор показывал отметку 10. В целом рынок торгуется в разнонаправленной зоне, но конечно же в понижающейся динамике. И индикаторы по основной криптовалюте у нас показывают зону продаж. Давайте посмотрим, что у нас сегодня по ликвидациям за последние 24 часа. У нас ликвидировано 211 тысяч трейдеров на полмиллиарда долларов. И в основном, конечно, потери несут лонговые позиции. Быки сейчас находятся под сильнейшим ударом. Давайте посмотрим соотношение коротких длинных позиций. Также за последние сутки у нас, в принципе, мало что изменилось со вчерашнего дня. Сейчас доминируют лонговые позиции чуть-чуть, разве что. Но у нас по-прежнему не очень сильная Какая-то, скажем так, значительная доминация идет со стороны бычьих или медвежьих позиций. У нас где-то примерно плюс-минус одинаковая история. То есть есть некая неопределенность и такой достаточно существенный страх на рынке, видимо, вызван этой самой неопределенностью. Давайте также посмотрим, что у нас с доминацией. Индекс сезона показывает отметочку 22. По-прежнему биткоин сезон и доминация у нас... По-моему, прирастает. Да, доминация у нас прирастает, мы об этом с вами говорили, я полностью перебросил сейчас уровни, разобрал заново фиба и построил по-новому сеть, и обратите внимание, все, что мы видим в оранжевом цвете, это локальные уровни, потому что глобальные уровни, они, конечно, совсем другие, доминация у нас начиналась с отметки 99-98, и в целом у нас сейчас, если брать локально, то мы в такой диапазон идем истории, от верхней границы на отметке 42.85 до нижней границы на отметке 41.48. То есть примерно в 1% у нас идет вот такое боковое, можно сказать, движение. И сейчас, если брать дневной таймфрейм, мы, конечно, прирастаем. И мы обращали на это внимание, что можем прирастать. И поэтому надо обратить тоже на это большое внимание, что когда на нисходящей динамике в активном красном денежном потоке находится сам биткоин, и деньги из рынка сейчас выходят явно, и если доминация прирастает, то, конечно, альты будут нести, ну, скажем так, большие потери, что сегодня было абсолютно точно видно в первой половине дня. Ну и давайте мы с вами перейдем сейчас непосредственно к основной криптовалюте и посмотрим сначала на индекс доллара. Он у нас по-прежнему пытается потянуться в зону 106, в большей степени находится в боковом движении, активный зеленый денежный поток. Индикатор давно говорит о перегретости ситуации сейчас по этому индексу, но пока сохраняется, скажем так, зеленый манифлоу, резких каких-то спадов я, по крайней мере, не ожидаю, но то, что мы к сетке можем чуть-чуть упасть, то есть, грубо говоря, до 102, такой вариант сохраняется, но что-то будет похожее вот как здесь, видите, да, незначительные падения после того, как сильно оторвались от сетки. Ноябре 21 года. Раз упали, потом по ней поконсолидировались, потом можем еще раз упасть. Это в случае, если денежный поток начнет снижаться. Сейчас пока этого на индикаторе cypher САЙФЕРБИ не происходит. Сегодня также у нас в понижающейся динамике нам показывают и соотношение валютных пар, имеется в виду доллар рубль и евро рубль тоже проседают 67 и 71 соответственно. Давайте посмотрим сейчас на биткоин. Ситуация, конечно, сложная и тяжелая по нему достаточно сильное падение зону примерно в 30 мы удержали глобальная фиба тоже переброшена сейчас вернее оно как локальная сейчас стала обратите внимание я его оранжевым а, подсвечиваю ту часть которая локальная и белым та часть которая глобальная вот на локальном фибе примерно в районе 29 30 27 731 у меня здесь отметочка стоит но можно там не смотреть на это как на точную цифру, естественно, уже не первый раз об этом говорю. Это зона ценового уровня. То есть в районе 29,5-30 с небольшим. Вот здесь у нас произошла консолидация со стороны продавцов-покупателей. Уровень устоял. Но опять-таки, насколько долго он устоит? Потому что сильного отскока не было. Обратите внимание, обычно, когда происходит какое-то такое капитуляционное, скажем так, падение да, когда происходит капитуляция одной из сторон. Бывают очень сильный сквиз и быстрый откуп. Этого не произошло. Ну, поэтому я думаю, что пока еще мы, наверное, такие медвежьи настроения можем сохранять, если мы говорим о дневном таймфрейме в глобальном масштабе. Если посмотреть на недельку, опять-таки, красный money flow, двигаемся RSI стохастиком вниз. Соответственно, волна моментума не закончила свою отрисовку, и причем... Обратите внимание, и красная волна Моментума она вся находится внутри желтой войны, волны цены средневзвешенной объемом VWAP. То есть даже она еще не завершила свое формирование. То есть фактически мы сейчас уперлись вот в нижнюю границу расширяющейся треугольной формации. Я вчера ее обозначал, что она больше похожа на расширяющуюся. Хотя многие рисуют это вот как некая вот такую вот историю. То есть тут, ну скажем, двоякое такое мнение у меня. Поскольку я смотрю по индикатору Хейка я могу смотреть средние значения открытости и закрытости, а не точные по свечкам. И у меня это все выглядит вот так. И если я сейчас вообще поставлю не по фитилям, а по средним значениям, то у меня будет вот такая вот история. То есть посмотрите, да, у меня в любом случае идет повышающаяся динамика на верхней трендовой направляющей этой формации. Соответственно, у меня больше похоже на расширяющуюся формацию. Но в любом случае такого рода формация это будет или это будет... Бычий флаг Который, собственно говоря, отрисовывался Вот в такой формации на недельном таймфрейме Да, как многие сейчас инфлюенсеры рисуют Неважно, в любом случае Это с наибольшей долей вероятности Паттерн продолжения движения Но сейчас у нас, прежде чем это произойдет Сначала, на мой взгляд, должна произойти капитуляция Мы уже об этом говорили И об этом сегодня, кстати, тоже говорят И аналитики Glassnode На Telegram-канале я начал публиковать Новый отчет он у нас вышел вчера. Это отчет у нас получается 19 недели. Да, это 19 неделя. По он-чейн показателям аналитики Значит, нам говорят следующий вывод. То есть давайте посмотрим сразу вывод. Прежде чем вы будете смотреть уже отдельные чарты, которые будут публиковаться сейчас все дни подряд. Я думаю, что вплоть до выходных будем публиковать здесь 15 чартов с 15 выводами. Но в целом, если говорить о том, что они думают, но ну, они считают, что рынок взрослеет, и чем взрослее становится рынок, то он больше подвержен институциональному капиталу. Вот, и, скажем так, рынок реагирует на, ну, в большей степени реагирует на какие-то макроэкономические потрясения. В том числе, речь идет об ужесточении денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы. Ну, и в целом, слабость, которая сейчас наблюдается, да, во всех секторах, она в первую очередь, конечно, вызвана в большей степени плохим настроением инвесторов видимо, и менталитетом отказа от риска. То есть, ну, грубо говоря, инвестора сейчас не хотят рисковать, вот, поэтому в большей степени сейчас готовы закрываться без безубыток, а где-то даже, может быть, и с убытком, либо вообще просто сидеть сейчас в чистом кэше, Поэтому в то, в то же время а, сокращаются даже поставки стейблкоинов. Особенно если речь идет о церкви, да, аналитики обратили на это внимание, что значительно сократились а, поставки USDC. И это предполагает чисто отток капитала фактически в фиат. Вот это, видимо, связано с тем, что сейчас происходит и более того, недавние наблюдения аналитиков, в том числе и а, об оттоке с рынка деривативов поскольку доход, доходность там очень низкая, до да, 2 до 3%. Ну и биткоин, соответственно, в связи со всеми этими обозначенными а, аналитическими из изысканиями со стороны Glassnode, биткоин по-прежнему продолжает сильно корреляцию с, со всеми экономическими условиями в широком масштабе, да, в макроэкономике. И это говорит о том, что, к сожалению, путь, который ему необходимо будет пройти, прежде чем вернуться к восходящей динамике, будет очень тернистым. Это будет ужесточение денежно-кредитной политики от ФРС, повышение ставки, изымание ликвидности с рынка, и все это будет сказываться на фондовый рынок, и в конечном итоге будет параллельно происходить те же самые потрясения и с криптовалютным рынком. Поэтому риск капитуляции и снижения более глубоко, он все еще сохраняется. Учитывайте обязательно это в своих трейдах. Ну и давайте посмотрим на фундаментальные некоторые показатели. Давно не смотрели этот чарт, чисто нереализованная прибыль-убыток. Последний раз, когда мы его смотрели, помните, мы находились в зоне оптимизма. И я говорил о том, что в этот раз по этому чарту, а он один из немногих чартов, который показывает, что мы в принципе в большей степени, конечно, находимся уже в интересной зоне с точки зрения покупок да и долгосрочных ходов инвестиций, с одной стороны, но с другой стороны, также это чарт, который говорит, что мы не завершили еще медвежий цикл и находимся где-то в, в окончании этой фазы. То есть если посмотреть, вот первая фаза начала медвежьего цикла, вторая, третья, четвертая, пятая, можно так это назвать. да, То есть разбить вот таким образом, как здесь на, на индикаторе, раз, два, три, четыре, пять, пять зон. То мы сейчас начинаем только входить в зону страха. Все это время мы находились в зоне оптимизма. Причем мы дошли по этому индикатору, хотя по многим другим не доходили, но мы здесь дошли до зоны эйфории. То есть здесь, по мнению аналитиков, которые создавали вот именно эту расчетную формулу, мы все-таки были на пике цены, имеется в виду не просто all-time high, а на пике рынка после чего а, двинулись в зону капитуляции. Нам необходимо пройти в эту зону, прежде чем будет разворот. Причем обратите внимание, что у нас сейчас вот в 2018 году, да, с 2017 года началось падение, в 2018 году разворот. Вот коронадам, 20 двадцатый год, март, и, соответственно, это зона капитуляции, после чего зона эйфории. Поэтому, если говорить о том, как этот индикатор рассчитывается, то это фактически... Индикатор, который вычитывает рыночную стоимость и реализованную стоимость. Ну, если рыночная понятна, цена биткоина умножена на количество монет в обращении, то реализованная стоимость – это когда взята каждая отдельная монета, учитывается, когда она последний раз перемещалась от одного кошелька в другой, потом все это суммируется и все эти индивидуальные цены и берутся из них среднее значение, а потом это среднее значение умножается на количество монет в обращении. Таким образом получается реализованная стоимость. Ну а этот, соответственно, индикатор, он еще вычитывает рыночную стоимость, из рыночной стоимости реализованную и тем самым создает нам вот такую кривую, которая достаточно четко указывает нам определенные зоны. Зона продаж на уровне эйфории и зона покупок на уровне капитуляции. Обратите внимание на этот индикатор. Есть ссылочка на Look биткоин, Bitcoin. Там вы сможете его найти. Ну и давайте сейчас посмотрим на альткоины. Мы с вами хотели посмотреть, значит, в первую очередь Divide Кстати, эту монетку мы рассматривали на TradingView тоже по просьбе подписчика. последний раз, вернее сейчас, подписчик задал вопрос, что я думаю по поводу монет, которые пробили свою поддержку. Ну вот Divide во-первых, последний раз, когда мы смотрели 23 апреля, мы обозначили вот такое движение. Ну, соответственно, локальную сетку FIBA нужно перебрасывать, потому что по локальной сетке FIBA у нас уровень спустился уже вот сюда. Соответственно, она выглядит где-то примерно вот так. Соответственно, уровень, который нам необходимо преодолеть, чтобы сломать вот эту локальную нисходящую историю и глобальную в том числе, начать ломать, это как минимум 5,5. ,5. Сейчас мы, конечно, ищем дно. То есть надо обратить внимание, что это очень низкая капитализация это 184 место в рейтинге coin market капа и 147 миллионов капитализации на сегодняшний день Ну очень низко то есть э, низкая капитализация говорит о том что мы и падаем соответствующим образом смотрите 17 семь 18 процентов это и то мы сейчас наверное отскочили до да, за последний час смотреть на часовик чуть -чуть, от, чуть чуть отскакивали здесь вот в боковичок ушли даже еще не отскочили но по таким активам, которые уже пытаются найти дно, ловить его можно только таким образом, что какие-то круглые значения из предшествующих. Да? То есть, если мы видим, что у него уровни там, 12, 8, 18, да? грубо говоря, он там ходит на 6 долларов по глобальному FIBA, но по локальному он ходит вот, 5,5, 7,5, соответственно, 9,5 на 2 доллара. Ну, отсюда и, и дальнейший расчет, куда он может упасть, соответственно. Сейчас он находится, конечно, в жесточайшей перепроданности, но также посмотрите на него на дневке с точки зрения индикатора VMC Cypher B. Обратите внимание, что у него нет зеленого денежного потока. То есть деньги в актив вообще не входили. Поэтому, конечно же, как я уже неоднократно говорю, альткоины зависят тем более низкой капитализации, они зависят еще и от фундаментала, ну, то есть не то, что фундаментало наличие внутрисетевой какой-то активности, да, удержание монет, количество монет в обращении, сколько удерживают фаундеры, сколько раздали, что за проект и вообще, насколько он сейчас хорошо подвержен маркетингу, вообще, насколько хорош этот маркетинг со стороны фаундеров и организаторов этого проекта. Там множество, множество, множество различных вещей, которые нужно учитывать по отношению к альтам. Огромное количество, я как-то отвечал в комментариях на YouTube по этому поводу. Я, конечно же, этот фундаментал изучать не буду, потому что для меня сейчас в первую очередь, да и всегда, интересен технический анализ. По техническому анализу мы в перепроданности, в активном красном денежном потоке двигаемся вниз. Поэтому мы не нащупали еще свое дно. И отскоки, конечно, могут быть. Давайте посмотрим на младших таймфреймах. Могут быть, но пока ни один индикатор этого не показывает. Вообще. То есть, грубо говоря, если мы смотрим на 6 часов, нам, конечно... Еще кучу всяких объемов необходимо прорвать для того, чтобы двинуться хоть куда-то, да? У нас вот объемы, соответственно, это на уровне 3,5. И дальше у нас идут объемы 4,5-5, как я уже сказал, вот они. Вот это вообще нужно пробить, вот эту всю территорию. Ну, достаточно трудно ему будет это сделать без вливания денег. Если в него и входят деньги на 6 часах, то они какие-то незначительные, да? То есть это спекулятивные история на понижающейся динамике. Но Возвращаясь опять-таки, как я уже сказал, там к дневке или даже давайте к неделе, но ну, на недельке у него вообще ничего нет, есть, на недельке у него даже ничего нет, даже манифлоу нет Очень молодой актив, то есть мы как вот залистились, так летим вниз Ну, памп был, соответственно, какой-то, да, вот в этот в начале, в самом. и все, и полетели вниз То есть это можно рисовать и клином, падающим вот таким бешеным, это может быть клин, это может быть нисходящий канал то есть рисуйте как угодно, конечно, паттерн с наибольшей долей вероятности подобного рода паттерн, разворачивается вверх, но по альтам это большой вопрос, тем более по такой низкой капитализации. Вернее, ну большой вопрос когда. Следующий актив Бенд, давайте сразу Дневку. Кстати, этот актив, он не пробил свое дно, но вот судя по тому, что я вижу, мы, да, мы провалились из э, вот этой вот истории, здесь была такая боковая консолидация, отработали двойную вершину. И свалились вниз. Но ушли мы вниз, потому что мы отрабатывали, можно сказать, медвежий флаг. Да? Локальным образом. У меня локальная фиба брошена здесь. Мы отрабатывали медвежий флаг. Ну и медвежий флаг отработал. В большей степени вероятности продолжил тенденцию. Если смотреть на него более чуть-чуть глобально, но тоже локально, можно так сказать то мы сейчас идем в, вот в таком нисходящем канале и с большей долей вероятности такой нисходящий канал рано или поздно должен должен пробиться вверх но опять-таки это alt и насколько я понимаю я не буду разбираться что это за протокол это вообще 352 место в рейтинге то есть это можно сказать практически нет никакой ликвидности это 75 миллионов это вообще ни о чем соответственно говорить о том что сделают с ним те кто управляют этим активом большой вопрос спекулятивная история вот. Но я бы даже на спекуляцию такую низкую ликвидность бы не рассматривал, 350 место, но это очень слабенький актив и можно остаться в нем надолго, если какие-то рисковые стратегии использовать, либо надолго, либо с потерей депозита. Но сейчас мы лежим на локальном уровне, это уровень 2. 2 доллара и в активном красном денежном потоке но что радует в отличие от предыдущего актива на дневке у этого актива по крайней мере деньги в него заходили то есть значит кто-то больше в большей степени интересуется этим активом чем предыдущим раз деньги заходят манифло достаточно активный это пампа-дампа-актив и пока эта история пампа-дампа-пампа-дампа она отрабатывает сейчас находимся в дампе я думаю что будет попытка отработаться когда и до какого уровня мы дойдем, вопрос. Еще обратите внимание, этот период накопления, с момента того, как его залистили, это было 19 сентября 2019 года и примерно где-то там до апреля 2020 года. Вот Этот период накопления, он очень хорошо ознаменовывается вот объемами вот здесь. Поэтому вероятность того, что мы можем, теоретически, сейчас я поставлю другой набор индикаторов, и мы посмотрим, так, свалиться следующим образом вот на 1.20, вполне себе вероятно, как раз к верхней границе, выхода из ликвидности вот сюда на 1.20 потому что если ниже это будет уже а, единичка 1.1.20 это вот зона верхней границы предыдущей ликвидности она даже не совсем верхняя граница она такое некое среднее значение при выходе из накопления потому что верхняя граница она находится гораздо ниже то есть там вообще где-то на 0.7 на 0.6 на 0.5 вот там но ближайший уровень нам индикаторы секвентал и кейсар подсвечивает в районе 1.20 так что если мы проваливаемся здесь то у нас будет 1.20 но сопротивлением, девайкс я вообще не стал смотреть по этому поводу, там я думаю, что по такому же принципу можно посмотреть самостоятельно но сопротивлением здесь будет выступать не только верхняя граница канала, здесь будет выступать здесь же консолидация на верхней границе канала рыжего мувинга, вот, смотрите, он спрятался здесь, вот он, рыжий мувинг, он сейчас на отметке 3.51 Значит, он выступает сопротивлением, дальше выступает сопротивлением у нас здесь консолидация 100-дневной экспоненциальной скользящей голубой мувинг на отметке 4.03 и глобальная фиба у нас здесь, локальная фиба у нас здесь на отметке 4.27, вот, вот где-то вот здесь. 4.20, 4.0, ну от 4 до 4.20, вот это будет следующее сопротивление. И уже более глобальное сопротивление также консолидируется со 100-дневной экспоненциальной средней скользящей красный мувинг, это глобальная FIBA 5.10. Здесь тоже будет следующий этап сопротивления. А если брать локально, то видно по локальным объемам, какой уровень у нас будет ближайший, достаточно сложный, который необходимо пройти. Это будет у нас на отметке 3.40, 3.50 вот здесь. Ну, 3.40, если быть точнее. А совсем локально, прям вот совсем-совсем, это 2.90. Ну и давайте перейдем к последнему активу, который мы сегодня хотели посмотреть. Это Flow. Кстати, он в самым лучшим образом выглядит с точки зрения его ликвидности. Этот актив находится на 45 пятом месте, но в любом случае тоже третья категория. Хотя и полтора миллиарда у него капитализация, но достаточно низкая она, на мой взгляд, для перехода во второй. Это третья категория, но крепче, чем два предыдущих инструменты, которые мы рассматривали. Вот 3.20 у него будет выступать в качестве поддержки, сейчас уже выступает в качестве поддержки, потому что у него здесь ничего нет. То есть, грубо говоря, мы мы потрогали дно вначале с квизами вниз и с квизами вверх. Но у нас нет, соответственно, уровней, на которых мы можем остановиться. Если речь шла об, об, об определении этих уровней, то можно также посмотреть, как он двигается. Он в глобальном масштабе двигается примерно на 5 долларов. Обратите внимание. 26, 21, 16, 9. И, ну и вот 16.9, все, дальше у него уже провал Потому что это уже локальная история, уже достаточно давно находимся в нисходящей динамике Если смотреть на него локально, то он также двигался вот в, таком, вот в такой вот истории И сейчас эту историю провалил То есть мы шли в боковой консолидации, на нисходящую динамику в нее зашли И проваливаем тоже, как бы отрабатывая что-то похожее на медвежий флаг И сейчас находимся на уровне, соответственно, локального Fibonacci Это, как я уже сказал, вот на... Нижний уровень у него получается отметка 3,21. Вот мы можем даже здесь обозначить. Это локальное FIBA. 3,21. Вот здесь мы находимся. Собственно говоря, вот это 3,21 сейчас выступает таким главным уровнем поддержки. В сопротивлении 50, 50 экспоненциальная среднескользящая, где-то в зоне 5.40. Дальше 100 в зоне 6,50. И дальше 200, она же верхняя граница вот этого предыдущего накопления. Примерно в этой зоне это 8, от 8.20 до 8.70. И дальше глобальная FIBA 9.50. Вот так выглядит актив. Уйдет он куда-то ниже, может по значениям 5 долларов и не уйти, потому что у него уже нет такого значения. А вот потихонечку в рамках вот такой вот узкой консолидации, может продолжать спускаться вместе с рынком, но выглядеть будет, мне кажется, лучше чем два предшественника, потому что первый так вообще падает, вы видите, да? Очень низкая капитализация. Второй падает тоже с низкой капитализацией достаточно существенно, но более интересен, чем первый. А третий, он вообще сегодня растет. Он отскакивает на 4.60, идет против рынка. И сейчас на индикаторе VMC с Cypher B мы подрисовали ромбик зеленый, означающий пересечение цены средневзвешенной объемом средней границы. То есть Viva пересекает среднюю границу, и RSI Stochastic толкается вверх, и RSI классически нарисовал зеленую. Нам волну, да, то есть это означает, что мы будем пытаться сейчас вырваться вверх Пока консолидируемся Возможно то, что мы сейчас определили как уровень локального FIBA 3.21 станет его дном Если весь рынок не польется опять-таки дальше На что очень много предпосылок Ну а там какой будет уровень, как я уже сказал, определить сложно Все будет зависеть от интереса к этому активу с обоих сторон Потому что уровней здесь никаких, собственно говоря, и не было. На этом, наверное, все. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Обязательно поставьте лайки, оставляйте комментарии. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И подписывайтесь на телеграм-чат и телеграм-канал. Ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. С вами был Гош, канал Rate и до новых встреч.